Ахмата Кадырова. Вот благодаря значит, Рамзану, Аймане мы построили вот этот мост. Все. Вопрос снят. Так, немецкий солдат. Как оцениваешь ее внука человека? Она злодейка или заложница сына. Как ей не стыдно вообще перед другими матерями и почему она в Борщиков Ирову не подсыпет новичка? Что она за человек? Скажи кратко.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 с его родственников и тем более женщин из числа его родственников.